Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию гороскоп здоровья на 2021 год, который поможет свести к минимуму риск травматизма, уберечься от инфекционных заболеваний, вовремя предпринять меры, необходимые для предотвращения обострения хронических заболеваний. Следуя простым рекомендациям, вы сможете подготовиться к неблагоприятным периодам. Всем известна фраза «Мое здоровье в моих руках». Планеты влияют на нас, рассказывают о том, на состоянии работу каких органов и систем необходимо обратить первостепенное внимание в тот или иной период времени. В любом случае, настрой на выздоровление может творить чудеса, действуя лучше любого лекарства. С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях – духовном, психическом и физическом. Они взаимосвязаны и имеют тенденцию переходить с одного уровня на другой. Например, расстройства психики, страхи и фобии могут притянуть к человеку именно то заболевание, которого он боится. Данный общий гороскоп по теме здоровья носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача. Если вас интересует потенциал вашего личного гороскопа, можете записаться на личную консультацию, контакты под этим видео и на главной странице канала. Итак, по планетам. Солнце — это основной источник жизненных сил, управляет сердечно-сосудистой системой, системой кровообращения. Солнце управляет корой головного мозга и вместе с Плутоном — центром психической энергии. На мужчин Солнце оказывает первостепенное влияние, характеризует потенцию, репродуктивное здоровье, силу воли. Правый глаз у мужчин, левый глаз у женщин управляется Солнцем. Сила Солнца в знаке Овен и Лев, а в Весах и в Водолее Солнце имеет слабый статус. Поэтому, у кого есть проблемы с вышеперечисленными системами и органами, берегите себя в период движения Солнца по знаку Водолея с 20 января по 18 февраля и по знаку Весы с 23 сентября по 23 октября. В течение всего года впервые могут проявиться проблемы у львов, скорпионов, тельцов и водолеев. Сатурн и Юпитер движутся по знаку водолея и строят напряженные аспекты с Солнцем льва, скорпиона и тельца. У водолея соединение. Соединение не всегда гармоничный аспект, хотя если в натальной карте напряженных аспектов между Солнцем и Сатурном нет, то период пройдет благоприятно, без каких-либо ухудшений. Значит, если имеется набор заболеваний тех органов, которые характеризуют Солнце, то улучшение состояния здоровья происходит в период движения Солнца по знаку Овна с 20 марта по 19 апреля и в период движения Солнца по знаку Льва с 22 июля по 22 августа это наилучшие месяцы для профилактики укрепления здоровья а лечение в этот период даст устойчивый результат солнце показывает жизненную силу осознанную волю заложенный энергетический потенциал от рождения способность излучать отдавать энергию во внешний мир сильное солнце в овне и льве дает человеку уверенность в себе, крепкий дух, способность проявлять себя, свою волю осознанно и конструктивно. Представители этих знаков зодиака наименее подвержены болезням органов и систем, которые характеризуют Солнце. А представители знака весы и водолея наиболее подвержены таким заболеваниям. Луна по силе влияния на организм, Находится на втором месте. В женском гороскопе Луна является более важным показателем здоровья, нежели Солнце. Желудок, матка, мочеполовая система, гинекология кожа, волосы, как защитный покров. Правый глаз у женщин, левый глаз у мужчин находятся под влиянием Луны, которая за месяц обходит весь зодиак. Луна — это физическая оболочка, тело, инстинкты, основные потребности, защита, способность воспринять энергию извне, управляет водным баланс, балансом в организме, лимфатической системой, генетикой. Сильная Луна дает человеку способность полноценно воспринимать внешний мир, чувствовать и переживать, впитывать и усваивать энергии внешнего мира. И, как следствие, это дает крепкую физическую оболочку тела и психику. В знаке рака Луна в статусе управления, в знаке тельца в экзальтации. Поэтому представители любого знака зодиака, имеющие Луну в раке или тельце, наименее подвержены заболеваниям органов и систем, связанных с Луной. Кому интересно узнать о расположении планет и характеристиках в личном гороскопе, перспективах, связанных со здоровьем и другими сферами жизни, добро пожаловать на личную консультацию в онлайн-формате. В знаке Скорпиона Луна в статусе падения, в Козероге – в изгнании. Поэтому при движении Солнца по этим знакам следует проявлять особую осторожность и беречь себя. По Скорпиону Солнце идет с 23 октября по 21 ноября, а по Козерогу с 21 декабря по 19 января. Иногда по 20 января. В разные годы скорость Солнца меняется, и переход из знака в знак по датам может отличаться. Также желательно учитывать движение Луны по знакам, по лунному календарю. В своих недельных прогнозах... Я всегда говорю о транзитах Луны по знакам Зодиака и характеристики дня даю, также учитываю периоды Луны без курса. Меркурий в любой карте имеет первостепенное значение, связан с ментальной сферой и воздействует опосредованно через мышление. Поэтому любое нарушение в ментальной сфере ведет к возникновению соответствующей патологии. Иными словами, болезни Меркурия имеют психогенный характер. Под влиянием Меркурия координация движений, то, за что отвечает мозжечок. Верхние конечности, плечи, руки, пальцы рук, органы речи, дыхание, координация, кишечник. Это также движение. Меркурий отвечает за все связи в организме. Все двигательные функции в организме связаны с Меркурием в том числе органы речи, голосовые связки, язык и органы слуха, движение глаз. Благодаря меркурию осуществляется связь и подвижность костно-суставного аппарата, связки и сухожилия. Меркурий отвечает за систему воздухообмена, то есть систему органов дыхания. Люди, имеющие проблемы с органами и системами, за которые отвечает Меркурий, должны быть очень внимательны к своему здоровью, особенно в периоды ретроградного движения Меркурия. В 2021 году эти периоды с 30 января по 21 февраля, с 30 мая по 23 июня, с 27 сентября по 18 октября. Сильный статус у Меркурия в знаках Близнецы и Дева является управителем этих знаков Зодиака. Поэтому при движении Солнца и Меркурия по Близнецам и Деве наступает облегчение у тех, кто болен. В эти периоды профилактика и лечение приносят хороший результат. В Близнецах Солнце с 21 мая по 20 июня в деве солнце с 23 августа по 22 сентября транзит меркурия по близнецам с 4 мая по 11 июля правда в этом интервале времени будет три недели меркурий ретрограден с 30 мая по 23 июня так что учитывайте этот момент Транзит Меркурия по Деве с 12 по 29 августа. Слабый статус Меркурия в Стрельце. Изгнание и в Рыбах, изгнание и падение. Соответственно, при движении Солнца и Меркурия по этим знакам происходит обострение болезней органов и систем, находящихся под влиянием Меркурия. С 18 февраля по 19 марта Солнце в Рыбах. С 22 ноября по 21 декабря Солнце в Стрельце. Меркурий в Рыбах с 16 марта по 3 апреля. Меркурий в Стрельце с 24 ноября по 13 декабря. Венера имеет основное влияние на работу желез внутренней секреции. Участвует во всех обменных процессах. Также горло, щеки, подбородок, губы, ресницы. Щитовидная железа, почки, жировая ткань, органы осязания и вкуса. Это все под влиянием Венеры, которая также отвечает за жировой обмен, за парные органы, кроме легких. В системе кровообращения Венера ответственна за венозную сеть и лейкоциты крови. В смысле влияния на здоровье Венера коварна тем, что вызывает болезни, которые несут скрытый, латентный характер. Поэтому симптомы болезней Венеры переменчивы, неуловимы и трудно диагностируются. Часто проявляются в виде побочных симптомов. Венера – это красота, гармония, любовь. Поэтому венерические заболевания идут под влиянием Венеры. Духовный смысл ее болезней в нарушении гармонии между человеком и окружающим миром. Венера связана с центром справедливости и эстетики. Она отвечает за наш выбор и нашу чувственность. Любая дисгармония, связанная с ее принципами, приводит к духовной опустошенности, которая в свою очередь влияет на психический статус и ведет к распущенности во всех смыслах. Это нарушение справедливости, преступление против искусства, извращенные влечение, любовь к деньгам, вкусной пище, особенно сладкой. Отсюда и физические болезни Венеры, такие как нарушение углеводного и жирового обмена, тучность, дряблость кожи, заболевания почек, эндокринная система, венерические болезни. Венера управляет Тельцом и Весами, имеет сильный статус экзальтации в знаке Рыб. То есть при движении Солнца и Венеры по этим знакам Зодиака происходит улучшение состояния людей, имеющих проблемы с органами и системами, управляемыми Венерой. Эта планета бывает ретроградно раз в полтора года по 40 дней. Поэтому люди, имеющие заболевания органов связанных с Венерой, испытывают в эти периоды ухудшение самочувствия. Слабый статус Венера имеет в знаке Овен, также в Деве и в Скорпионе. Соответственно, при движении Венеры по этим знакам люди, предрасположенные к заболеваниям органов и систем, управляемыми Венерой, чувствуют себя плохо, происходят обострения. Также при движении Солнца по этим знакам может наблюдаться некоторое ухудшение состояния здоровья, но в меньшей степени по сравнению с транзитом Венеры по этим знакам. Теперь по датам. Сначала периоды сильной Венеры. С 25 февраля по 20 марта Венера в статусе экзальтации в рыбах. С 15 апреля по 8 мая Венера в тельце. С 16 августа по 10 сентября Венера в Весах. В эти периоды происходит выздоровление, улучшение самочувствия, а профилактика дает хороший результат. Периоды обострения заболеваний, органов и систем, за которые отвечает Венера, при движении этой планеты по следующим знакам. Венера в Овне с 21 марта по 14 апреля. Венера в Деве с 22 июля по 15 августа. Венера в Скорпионе с 11 сентября по 7 октября. В фазу ретроградного движения в 2021 году Венера войдет 19 декабря. Поэтому учитывайте этот период. Марс ассоциируется с волевыми импульсами и усилиями, а также с их проявлением. Управляет выделением адреналина и действует как основной возбудитель вегетативной нервной системы. Гормоны передней доли гипофиза и половых желез связаны с Марсом и Плутоном. Марсу принадлежит ведущая роль в железистом обмене крови. Под Марсом эритроциты и входящие в их состав гемоглобин. Марс отвечает за тепловой обмен. Он горячий, сухой. Связан с предрасположенностью к инфекции и температурной реакцией на болезнетворное начало. Марс формирует лихорадочные состояния и воспалительные процессы, а также сыпь, прыщи. Марс связан с половой функцией и потенцией. Отвечает за непосредственное сексуальное действие. Духовная суть марсианских болезней в разрушительной агрессии, неспособности координировать свою деятельность. Любые разрушения связаны всегда с Марсом. Поэтому основная заповедь для работы с Марсом «Не разрушай». Не разрушай тело человека или животного, не дерись, не прибегай к насилию, не убивай. Не разрушай материальные ценности, памятники, книги, здания и так далее. Марс – воин, и все военные действия с ним связаны. Значит, не разжигай войн, не привыкай и не наблюдай чужую боль. Помогай, защищай. Все негативные проявления Марса связаны к морально-психическим последствиям, стрессам, ненужной затрате энергии. В этом случае развиваются свои воли и свои нравие, конфликты, стремление решить все с позиции силы. Травмы и хирургия идут под управлением Марса. Также голова, зубы, поперечно полосатые мышцы, они управляются волей. Мускулатура, двигательные нервы, наружные половые органы мужчин – все идет под управлением Марса. Эта планета имеет статус управления в Овне и в Скорпионе, экзальтируется в Козероге. Слабый статус в Тельце, в Раке и в Весах. Мужчины очень чувствуют транзиты Марса, особенно периоды ретроградного движения. Бывают раз в два года по два месяца. В 2021 году Марс не будет ретрограден. 7 января 2021 Марс выходит из Овна, где имеет сильный статус, и приходит в знак своего изгнания, в Телец. Останется здесь до 4 марта. Это травмоопасный период, поэтому берегите себя. С 24 апреля по 11 июня Марс движется по знаку рака. Все неприятности происходят из-за повышенной эмоциональности, склонности к агрессии. Здесь планета имеет статус падения. Частые воспалительные процессы в этот период. Марс дает энергию и помогает сжигать и выбрасывать скопления шлаков в организме. То есть это сам процесс воспаления. С 15 сентября по 30 ноября Марс движется по знаку весов, где имеет статус изгнания. Способствует медлительности. Также это некая пассивность, из-за чего происходят неприятности. А также обостряются проблемы со здоровьем у людей. И имеющих предрасположенность к заболеваниям органов и систем которые характеризует марс с 31 октября по 12 декабря марс движется по скорпиону имеет сильный статус дает хороший результат от приложенных усилий представители знаков овен и скорпион которыми управляет марс острее всего реагируют на транзиты марса по некомфортным знакам, по тельцу, раку и весам. В астрологии Юпитер планета большого счастья, но что касается здоровья, здесь все неоднозначно. Юпитер управляет самыми крупными органами и мышцами. Легкие, печень, бедра, ягодицы. Лимфатическая и эндокринная система также идет под управлением Юпитера. Это планета расширения, увеличения. Люди с сильным Юпитером в личном гороскопе часто подвержены всевозможным излишествам, в том числе и в питании, что также отражается на работе печени и обмене веществ. Как правило, люди с сильным Юпитером с возрастом полнеют. Страдают от тиросклероза, как следствие нарушения липидного и углеводного обмена, подвержены коронарным тромбозам. Облысению. Юпитер дает системные заболевания, когда поражается целая система органов, например, эндокринная или заболевание крови. Связан с очистительной и кровотворной функциями, а также желчеобразовательной, гликогенной. Отвечает за артериальную систему крови. Юпитер связан с задней долей гифпофиза, который регулирует основные функции обмена. Обонятельный центр идет под управлением Юпитера. Духовные болезни Юпитера – гордыня и тщеславие, авторитарность и диктаторство. На психическом уровне – это мания величия. На физическом уровне на первом месте – болезни печени, гепатит, холециститы, дискинезии желчных путей, но без образования. В 2021 году Юпитер движется по Водолею. Ненадолго заходит знак Рыб с 14 мая по 28 июня. А потом с 29 декабря 2021 года войдет на год в знак Рыб, где имеет статус второго управления. Стрельцы и представители знака рыб особенно сильно чувствуют транзиты Юпитера. Когда в 2021 году планета будет в рыбах, люди, имеющие проблемы с органами и системами, которыми управляет Юпитер, почувствуют облегчение. В 2020 году Юпитер весь год был в козероге, в статусе падения. Поэтому для многих людей, имеющих предрасположенность к болезням, за которые отвечает Юпитер, они испытывали осложнение, ухудшение. Легкие управляются Юпитером, а коронавирус, как известно, поражает легкие. С 19 декабря 2020 года Юпитер переходит в знак Водолея, поэтому можно ожидать всемирного улучшения. Сатурн дает форму: хронические заболевания под управлением кости, хрящи, ногти, зубы, кожа, как ограничитель и защита, органы слуха. Сатурн может подавлять любые процессы в организме и функцию любого органа. Это планета сжатия, ограничения, сковывания, его действия уплотняющие, истощающие, задерживающие, Сатурн отвечает за деятельность спинного мозга, связан с кроветворением, селезенкой и костный мозг под управлением Сатурна. Также Сатурн отвечает за свертываемость крови, тромбоциты, оказывает влияние на функцию желчного пузыря. Под Сатурном идут все процессы камнеобразования, дистрофические изменения. Вместе с луной управляет лимфатической системой. Под Сатурном идет наследственность и процессы старения. Духовные причины болезней Сатурна – жадность, привязанность к имуществу, инстинкт удержания. На психологическом уровне Сатурн формирует пессимизм, меланхолию, склонность к депрессиям. Физические болезни Сатурна – это болезни спинного мозга. В том числе радикулиты, рассеянный склероз, дистрофические изменения в костях, камни желчного пузыря и мочевого тракта, болезни свертываемости крови, болезни разрушающие слух, также проблемы с зубами, запоры, геморрой, грыжи – это все под управлением Сатурна, который формирует стойкие, стабильные хронические процессы с периодическими обострениями и ремиссиями. Все неизлечимые болезни возникают при совместном действии Марса и Сатурна. Они могут разрушить организм в очень короткий срок. С 17 декабря 2020 года Сатурн входит в знак Водолея. И будет здесь до 7 марта 2023 года. Имеет в этом знаке статус второго управления. Львы, скорпионы и тельцы страдают от этого транзита могут впервые проявиться симптомы заболеваний органовых систем, идущих под управлением Сатурном. Поэтому пройдите обследование, проведите профилактику. Это поможет избежать непоправимого. Более детально все вопросы можно обсудить на личных консультациях. Высшие планеты Уран, Нептун и Плутон в 2021 году знак не меняют. Энергии урана имеют отношение к спазмам, эпилепсии, нервной системе, голеням, икроножным мышцам, лодыжкам, мозжечку, судорогам, конвульсиям, выкидышам, срывам беременности. До 2026 года уран идет по тельцу. Здесь имеет статус падения, поэтому увеличивается предрасположенность к вышеперечисленному. Зоны, органы и системы Нептуна – это ноги, ступни, системы, нерегулируемые сознанием, эндокринная, лимфатическая, вегетативная система, психика. Душевные заболевания, неизлечимые болезни, которые трудно диагностировать, также идут под управлением Нептуна. Отравление, удушья от газов, аллергия, также под управлением Нептуна который движется по знаку рыб, и еще несколько лет будет в этом знаке. Здесь имеет статус управления, поэтому проявления его сильны. Но для гороскопа здоровья сила Нептуна очень неоднозначно проявляется. Плутон характеризует кармические неизлечимые заболевания, иммунную систему, лимфоузлы, трубы, протоки, каналы. Новообразование. Также сюда относится мочеполовая система, толстая кишка, эрогенные зоны. Движется по знаку Козерога. Ну, В принципе, здесь не имеет статуса. В 2020 году очень сильно усиливался Сатурном и Юпитером. С конца декабря 2020 Плутон остается в Козероге поэтому его негативные влияния значительно уменьшаются. Движение Солнца по Водолею с 20 января по 18 февраля и по Тельцу с 20 апреля по 21 мая. Поэтому в эти периоды активизируются уронические болезни. Движение Солнца по рыбам с 18 февраля по 19 марта. Этот транзит активизирует проблемы органов и систем, которыми управляет Нептун. Движение Солнца по Скорпиону с 23 октября по 21 ноября и по Козерогу с 22 декабря и там до января 2022 года. В этот период активизируются проблемы со здоровьем, за которые отвечает Плутон. На этом у меня все. Будьте здоровы. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Поделитесь этим видео. Буду вам благодарна. Пишите комментарии. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. До свидания.